Да, кризис может наступить в любое время. Особенно, когда его ждешь меньше всего. Кризис может наступить весьма внезапно и уже совсем ничего с этим не поделаешь. Как же? Начинать все с нуля? Это сложно, но выход, как всегда, есть. Любую проблему можно решить мирным путем, если точно знать, какие конкретно действия нужно выполнить и какого результата нужно ждать. Идеальный вариант заинтересовать опытного инфобизнесмена в долгосрочном сотрудничестве и выполнять его поручения за солидное вознаграждение. Причем вам вовсе не нужно разбираться в разнообразных технических моментах, нанимать сотрудников, создавать сайты, набирать подписчиков, искать новых клиентов, этим пусть займутся другие люди. А у вас задача будет полегче и гораздо интереснее. Так что же конкретно вам нужно будет делать? Ответ вы получите, пройдя по ссылке, находящейся в описании к данному видео.